Здравствуйте, друзья. На днях я купил этот планшет, чтобы показать вам мои песни. И эта песня "Heavy Sky". Небо давит, так не хватает высоты. Снег не тает, об этом знаешь только ты Лютый ветер не затушил огне В лунном свете осталась тень твоя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 не глянусь, тебя там нет Ну а если тучий месяц проглотил Я услышал лучше Ты б не приходил душит Я потерял свои следы Водка сушит Не по весеннему сады Эй, послушай Ведь эта песня про тебя? Я послушный Так устал. Сожри, да буду меня.